Здравия друзья! Сегодня ко мне обратилась женщина, которая не может установить себе телеграмм на компьютер и у многих такая задача стоит, то есть если вы пытаетесь просто открыть телеграмм, да, то есть телеграмм пишем Открываем Telegram И вот, как правило, либо такое сообщение, либо сообщение о том, что как бы недоступен а в России, заблокирован и тому подобное. А на это есть решение. А в браузере можно набрать браузер Tor, установить его себе. Либо я могу дать ссылку, то есть вот эту ссылку, где можно скачать себе браузер Tor и установить его. Браузер Tor позволяет обходить всякие блокировки. То есть, ваш Телеграм будет открываться где-нибудь там из Франции, Италии, Германии и передаваться как бы непосредственно на ваш компьютер. У вас будет связь с сервером непосредственно из Европы. Таким образом, обход происходит блокировок и вы открываете спокойно Telegram, То есть, спокойно им пользуетесь, спокойно его скачиваете. Как только вы установите Тор, сразу же Вбиваете сюда telegram.org, да, то есть вот я в Торе это уже открыл, и вам будет доступен возможность как веб-версию открыть, так и скачать любую версию для компьютера. Спасибо за внимание. Устанавливайте себе Telegram, ставьте лайки, делитесь с друзьями этой инструкцией, пускай у каждого будет рабочий Telegram на компьютере, это очень удобно.